Так, добрый день, коллеги, расскажите, пожалуйста, меня слышно или видно, или слышно и видно, вот, я приветствую первых участников наших, всматриваюсь, да, и хочу, как бы от вас какой-то коротенькой информации, там, на тему, что меня видно и слышно, и все окей, да, здравствуйте здравствуйте все кто пишет спасибо большое так так все отлично здравствуйте спасибо спасибо я на некотором расстоянии сейчас нахожусь поэтому вопрос как бы видно ли меня в общем он понятен меня а вот слышно ли меня по громкости по качеству звука нормально ли Добрый вечер, Витя, Беларусь, приветствую, слышно, спасибо. легко при этом дисталлизация корпусная вместе с корнями она протекает трудно достаточно часто пределы корпусной дисталлизация на верхнем зубном ряду мы по научным данным видим что это около там 3 трех с половиной миллиметров но в реальной жизни может получиться и меньше то есть скажем так рассчитывать достоверно прямо уверенно на корпусную вместе с корнями Дистеризацию на верхнем зубном ряду даже больше 2-2,5 мм уже надо с осторожностью, потому что часто это не происходит. Вот. А на нижнем зубном ряду дистеризация корпусная вообще происходит с большим трудом и более миллиметра мм я бы вообще на нее не рассчитывал. Подробнее про это, про нижнюю дистеризацию у нас сказано в одном из последних постов клинических блоге, да, посмотреть там реально полезно. Про два типа наклонной дистализации. Да? Так вот, там как бы как раз объяснена э, та тема, что если вы хотите зубы наклонять дистально, то есть дистализировать наклоном зубы, да, то это два типа ситуаций. Первый тип ситуации, когда у вас маляры действительно мезиально наклонены. Я буду на нижней показывать, но на верхней просто менее удобно. Но, допустим, верхней да, наклонены мезиально маляры. Когда они могут быть наклонены мезиально? Чаще всего при дистопии боковых зубов. Чаще всего при дистопии боковых зубов. Например, пятерка язычно смещена, дистопирована, или четверка язычно дистопирована, например, да? или вестибулярная иногда четверка дистопирована, и из-за этого боковые зубы наклонились вперед. Это самые легкие ситуации по дистолизации, потому что в таком случае вам нужно отклонить всего лишь 2-3 зуба назад. То есть, например, у вас дистопирована пятерка, вы понимаете без меня, что вам надо семерку отклонить назад и шестерку отклонить назад. Да? Вот. Что на верхней челюсти, что на нижней, это примерно одинаково легко, потому что корни при этом верхних маляров и нижних маляров практически назад не двигаются, а значит движение легкое, наклонное. Иногда его даже без мини можно сделать. Но если мы говорим про то, что вы собираетесь делать с мини-винтами, то в таком случае вы, в принципе, начинать можете это делать на буквально самой первой дуге, если это ретромолярный вид. То есть, первый вариант, у вас, например, нету восьмерки. Восьмерки верхней нету, ретромолярное пространство достаточное, и вы решаете, что вам нужно два маляра отклонить назад. И самый простой способ, по которому начать, это поставить ретро винт. То есть винт в ретро пространство на верхней или на нижней челюсти. Здесь механика будет одинаковая, потом я пока объединю верхнюю и нижнюю челюсть. Ситуацию с наклоном маляров назад. Соответственно, при этом вы... Ставите в средний, примерно старайтесь центр альвеолярного отростка поставить, хотя тут могут быть нюансы, может быть не быть кости. Естественно, напоминаю вам, когда ретрамалярный винт вы ставите, вы всегда должны вживую проверить во рту, что там достаточно высоты, чтобы не получилось так, что поставив винт ретрамалярно, человек замкнул зубы и, например, мягкими тканями противоположного зубного ряда э, уперся в винт или там восьмеркой противоположной челюсти уперся в ваш винт. То есть вы, когда планируете ретромолярное положение винта, вы не только смотрите наличие костной ткани там сзади ретромолярно, вы смотрите, конечно, еще за том, чтобы высота достаточная была в боковом отделе там, чтобы это не помешало винту. Если высоты недостаточно, то вы разобщаете, да, чаще всего. Если мешает восьмерка в противоположном зону вряда, то надо подумать, а нужна ли она там реально, не надо ли ее удалить. Вот. Если восьмерка... Там, где вы ставите винт, давно удалена, то проблем нету, вы ставите винт. Если она вот сейчас есть, и вы ее удаляете, то вы стараетесь либо поставить винт за ней, дистально от удаленной восьмерки, или в межкорневую перегородку на нижнем малярии, но это редко получается. Хотя бывает, хирург так может сделать, или, да? или вы ждете тогда 6 месяцев там в среднем, чтобы костная ткань новая образовалась, тогда вы можете поставить винт, тогда заранее надо планировать удаление этой восьмерки, чтобы не затянуть лечение из-за этого, да? это определенный минус. Вот, соответственно, если вы можете поставить ретромолярный винт, то есть у вас хорошие условия, вам не надо ждать восьмерки, она уже удалена раньше была, окей, вы ставите ретромолярный винт, как вы знаете, обычно берется две кнопки, например, кнопка язычная на шестерку, язычная на семерку, на 6-7 у вас стоят вестибулярные брекеты, и двумя цепочками, с двух сторон, щечно и язычно, вы тянете эти маляры назад на, в принципе, любой дуге, которую вы, как бы хоть на самой первой, которую вы поставили, там, например, там, вы поставили дугу, она в пятерочку у вас дистопирована, в самой первой дуге вы можете тянуть двойным кабелем с двух сторон эти маляры назад, потому что они не ротируются, так как у вас э, тяга с двух сторон идет, да. Но обычно возникает там проблема иногда, как зацепить за, за шестерку, потому что за крючок смотрит назад, и вам не зацепить цепочку так легко за него. Поэтому, но ну, чаще просто узлом завязывают, как лассо, да, берется цепочка лассо, а, одевается на дугу перед шестеркой, завязывается узлом и уже тащится назад, одевается на минивин То есть вот с вестибулярной стороны вы завязываете узлом ее перед замком шестого на дугу, там есть дуга, да? соответственно, если дуги нету, то старайтесь, например, поставить туда замок, там, который, ну, с лигатурными крыльями, чтобы надеть на него цепочку. Но обычно там дуга есть уже, да? и вы тянете за дугу. А с немной стороны, с язычной стороны вы одеваете на язычную кнопку шестого и тянете эти два маля назад, они наклоном идут назад, дуга не препятствует этому, потому что зубы наклонены, и замки стоят тоже под углом, правильно, дуга тоже пытается исправить их ангуляцию. То есть, дуга за вас, и тяга помогает вам это убрать назад. Окей? Слабой достаточно силы, там достаточно грамм 150 буквально, чтобы их наклонить назад, да? Это первый вариант. Второй вариант, например, если у вас ретро при этом нету э, хорошего пространства, плохие вертикально условия, мягкие ткани мешают. То есть, вы оценили и поняли, что ретро вам гин тяжело поставить, ну, допустим, да? Вот, в таком случае, конечно, вы можете... На нижней челюсти попробовать пойти через э, вариант, э, допустим, поставить винт с вестибулярной стороны между пятым и шестым, оценив там томограмму компьютерную, например. То есть, если пятерка язычно смещена, можете поставить винт между пятым и шестым вестибулярно. Между пятым и шестым вестибулярно. Дальше этот винт привязать, например, к клыку. Привязать винт к клыку. Легатурой металлической, чтобы привязывание было довольно-таки горизонтальным. И дать обычную раскрывающую пружину. Никель титановую, обычно на этом этапе медиум. Между четверкой и шестеркой. Да? То есть вы поставили этот винт между четверкой и, шестеркой, и пружину расталкиваете назад. То есть давайте я на всякий случай это быстренько покажу все-таки сейчас. Тут вот я вот э, вам на этом нарисую. сейчас то есть у нас получается четверка, художник из меня паршивый, поэтому не описуйте. Там где-то пятерочка сзади, да, там ей не хватает места. Здесь шестерка, здесь семерка, соответственно. Ну, они, конечно, наклонены вперед, у меня они не получились не наклоненные, пардон. Вот, соответственно, тут замки стоят на них, да, там. и у вас идет рука, да, соответственно. И вот вы здесь ставите пружину. Заткалкивающий, чтобы двинуть эти зубы назад, при этом у вас вот, вот здесь как бы, да, стоит дентелин, ну так, чтобы он там, конечно, в корень пятерки не попал, пятерочка у вас язычно смещена, да? или не одна на верхней челюсти, старайтесь поставить, и у вас здесь плык, вы привязываете металлической эллигатурой к брекету плыка, чтобы вот эту отдачу убрать. И тогда уже пружина сама оттолкивает эти маляры назад. Это если вы не можете поставить ретро маляр. Да? То есть вот такая история. Непрямая опора. Пружина оттолкнула маляр назад. После чего вы можете, в принципе, убрать винт и ставить пятерку. Вот, да? а, так. То есть это ситуация, когда это ситуация, когда вы не могли поставить артрамалярный винт по анатомическим причинам, да, поняли? Тогда вы можете использовать непрямую опору, поставить им между пятым и шестым, привязать клык и пружины оттолкать маляры назад, окей? На какой дуге, мы уже обсудили, на той дуге, которую вы готовы ввести в маляры, которую вы уже готовы ввести в маляры, чтобы она не выскочила между четвертым и шестым, да? Обычно это, ну, как бы, ну, обычно это дуга там 0,18, допустим, да? Но если у вас там сильная сквысленность на переднем отделе внизу, то если вы, например, там Поставили 0,13 дугу из-за нижней скученности, то вряд ли вы ее будете вводить сейчас в шестерку-семерку при вот дистопированной язычной пятерке. Да? Она просто, скорее всего, выскочит. Но на второй дуге 0.18 вы уже можете ввести. Хотя, в принципе, если вин стоит ретромалярно у вас и у вас а, стоят замки на малярах и кнопки, вы можете эти два маляра, конечно, потянуть языч, ну, назад уже сразу, если прям так спешите сильно, да, то есть без дуги вовсе двойным кабелем с щечной и язычной стороны. Да? Окей, можете потянуть их вообще сразу. Но тогда надо вам, анатомически, может быть, вам придется легче кнопку на мизиальную поверхность, шестерки будет приклеить, там возможно, чтобы... То есть подумать, как закрепить цепочку без дуги на вестибулярной стороне или на, через язычную кнопку, через проксимальную кнопку на мизиальной поверхности пропустить. Это если вы хотите не дожидаться вообще дуги. Например, у вас сильная скучность в переднем отделе. Но обычно, если вы хотите стерилизировать маляры, то в принципе там ну, редко такая прям... Куча у нас сильная в переднем отделе, а но может быть такое быть. Если все-таки вы уже вели дугу не поставить, то не прямая опора. Окей? Это и наверху, так и внизу можно действовать. Значит, наверху можно, конечно, пойти через вариант еще подсколового винта. То есть все то же самое, что нарисовал сейчас на, вот на флипчарте. То есть вы поставили винт между пятым и шестым, но если между пятым и шестым не поставить, то окей, вы можете поставить наверху подсколовый гребень а внизу в бакал шелф, но тогда лучше не напрямую тянуть, потому что тяга слишком вертикальная получится, вы ставите под скуловой гребень и начнете тянуть 6-7 назад, то это слишком вертикальное усилие, то есть там практически не будет дистального усилия, тогда вы поставили под скуловой и привязали опять же клыку, или поставили бакал шелф, привязали клыку, лигатурой, а пружиной толкаете маляра назад, да, но вот тогда пружину лучше давать все-таки на дуге какой? Ну, обычно на дуге прямоугольной первой. Потому что если вы дадите пружину между четвертым и шестым на круглой дуге, то маляры будут немножко вращаться дистально, потому что круглая дуга в малярах в любой технике ротацию нормально не удержит. Им нужно 25 второй размер. Поэтому тогда вам придется подождать 14-25. Если вот не прямая опора, которую я сейчас описал, это тогда 14.25. Если прямая опора с ретромолярным, то это можно на самой первой дуге, которая войдет в маляры, то есть на дуге 0.18, например. Окей, Это вот что касается, соответственно, ситуации, когда у вас маляры наклонены вперед, с дистопией при и вы хотите охотиться. Это легкие ситуации. Более сложные ситуации уже там, конечно, когда вам нужно больше зубов перемещать, да, то есть, например, у вас дистопирован клык, да? когда дистопирован клык, если у вас клык дистопирован, да, наверху, например, и вы хотите переместить 4, 5, 6, 7, да, ну, вот такая частая ситуация достаточно бывает, да? 4, 5, 6, 7 хотите переместить назад, то тут варианты, возможно, тоже разные, вот, один из вариантов, это тоже не прямая опора, особенно, если у вас там, сильно дистопирован клык но понимаете если клык очень сильно дистопирован то есть скажем маля размещены вперед там больше трех с половиной миллиметров то если честно мое мнение я бы удалил пятерку просто и не стал бы мучиться с в этом обычно нет смысла вот поэтому если клык как бы клыку не хватает там миллиметра два с половиной то есть вы хотите задние зубы переместить назад на два с половиной то есть вы диагностику провели и поняли что клык имеет дефицит места в том числе за счет дистального счет миграции дистально задних зубов вперед. Да? Увидели это и решили их дистализировать да, в таком случае. В таком, тогда вот а, а, клык не так уж высоко, и обычно дугу не провести так, чтобы она вообще миновала клык. Но тут зависит от, дистопии, от дефицита места для клыка. Если клыку много места, все-таки не хватает, там 3 мм и больше, то, наверное, не стоит его сразу подключать, потому что он вызовет вам все равно протрузию вперед, а, а вы хотели получить место дистализации. Но если у вас как бы комплексная ситуация, то есть у вас ситуация, что клыку не хватает места, в том числе из-за уплощения переднего участка, в том числе из-за сужения и в том числе за счет мезиального сдвига боковых зубов, в таком случае вы можете тонкую дугу там 0,13 в клык -таки ввести аккуратно и одновременно начать дистализировать премоляры. И в таком случае вы можете поставить или ретромолярный винт или под скуловой винт. То есть и начать на самой первой дуге оттягивать в общем наклоном по сути маляр назад. Вот. Потом придет уже прямоугольный дуга, попозже начнет отрабатывать их ангуляцию. Да? Вот. От, от рамалярного винта вы скорее будете два маляра назад тянуть. Вот. Ну, а, соответственно, клык при этом будет с премолярами немножко пытаться уходить назад. Но, повторюсь, так можно делать только если вы готовы на некоторую протрузию, на некоторое расширение. Если вам вообще этого не нужно, то есть все место для клыка вам нужно получить движением задних зубов назад. Вот в такой ситуации, да? В такой ситуации вы клык не подключаете. Вы его либо обводящим изгибом обводите таким, что, конечно, требует навыков некоторых, но на реке Титане нужно сделать. Например, либо вы доходите до ТМА, обводящий изгиб делаете, проводите, соответственно, его в боковые зубы, но не подключаете клык, и уже на этой достаточно серьезной дуге начинаете или от ратромолярного опять винта, или от подскулового винта тянуть зубы назад. Если дуга у вас не непрерывная, то есть вы не хотите делать какой-то обводящий изгиб, вы хотите сначала тянуть эти зубы назад, и только потом значит, поставить общую дугу, то так тоже можно сделать, то есть вы можете вообще не ставить передний участок сейчас, не ставить брекет на резцы и на клыки, вы можете поставить только 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, и двигать только эту группу назад. Но тут возникает ряд проблем у вас. Основная проблема, которая возникнет, это, если вы двигаете такую группу, как 4, 5, 6, 7, то у нее есть центр сопротивления, эта группа достаточно легко будет вращаться. То есть, если вы дадите тягу ниже центра сопротивления, то есть ниже, чем высота, там, ну, где-то 8-9 миллиметров от уровня дуги, ниже дадите, то у вас этот кусок, вот этот кусочек 4, 5, 6, 7, он начнет вот так вращаться. Да? Вот так вот. Если чуть-чуть, но ну, это не страшно, потому что четверочка пойдет в экструзию небольшую. То есть он вот так вот начнет дистеризироваться у вас с вращением. А у вас клык высокого вы потом дугу 0,13 ведете. И она обратно поднимет четверку. Клык пойдет вниз, а четверка обратно вверх. Но это еще как-то решаемо, да, вот за счет. А вот проблема еще будет, что вот если трансверзально, а так смотреть, то вот этот кусок 4567, если вы начнете тянуть только щечной стороны винтом, например, под скуловым, допустим, этот кусок начнет вот так вращаться, то есть на расширение четверки идти. То есть так можно делать, если четверка допустимо в то есть, если вам, вам допускается расширение 4-5 зуба, то есть, например, там сужение по премолярам есть, вы поставили сегментарную дугу 4-5-6-7, какая влезет там физически, да? и стали к, к подсколому гребню тянуть эту группу, да, вы поставили, ну, повыше, винт там, хотя бы метров 5-6-7 высоты тягу, чтобы не наклонять сильно этот сегмент, чтобы он более корпусно двигался, но начнет, вот, повторюсь, вот так вращаться этот сегмент, вот, с расширением в области премоляра. Если вам это не выгодно опять, то тогда лучше все-таки идите, вот, то есть там тоже можно с этим разобраться, но не в рамках сейчас эфира и не в рамках начинающих докторов, на которых мы как бы скорее рассчитываем этот эфир, тогда все-таки лучше идти на непрерывную дугу, обходите клык, Обводящий сгиб можно сделать и на кунити, если вам тяжело пока это сделать, ну сделайте тогда там его на, на ТМА. А может у вас так клык что можете под ним провести прямую дугу, да, под ним провести прямую дугу и как бы не подключая его пока. Тогда дайте до непрерывной дуги и тогда начните уже тянуть как бы, ну, достаточно высокой тягой, ближе к центру сопротивления 4, 5, 6, 7 назад или, если у вас ретромолярный винт физически можно поставить, оттяните лучше два маляра назад сначала, потом два премоляра назад, да, на непрерывной дуге, какой-нибудь там 14-25 можно начать уже, да, и потом только ставьте клык. Да. Вот, повторюсь, если вы хотите просто сегментарный кусок оттянуть назад, 4-5-6-7, не подключая вообще фронт и не ставя общую непрерывную дугу, Тогда вы должны очень хорошо разбираться в биомеханике. Вы должны понимать, что этот объект сейчас отдельно будет вращаться во всех трех плоскостях. Он вот так может вращаться и вот так может вращаться. И вы должны понять, что эти побочные эффекты в данном конкретном случае вам выгодны. Да? Вот если они вам выгодны, расширение в области премоляров, экструзия в области премоляров допустимы, то вы можете сначала начать кусок отдельно тянуть. Да? Вот. Если невыгодный, то лучше, как бы, особенно не обладая каким-то большим опытом, все-таки на непрерывной дуге это начать делать. Или от по два зубика, либо от подскулового. Тоже сразу можно и всю группу тянуть, конечно, но можно и непрерывным способом сделать. То есть, допустим, вы потянули там группу 4, 5, 6, 7, и что они не хотят идти назад. Окей, вы взяли от подскулового, привязали четверку, металлической лигатуры, четверку привязали, и между 5 и 6 дали пружину. Пружина между 5 и 6 медиум, оттолкнула на ширину брекета, активированная, оттолкнула 6-7 назад, а четверка была привязана к металлической легатуре, к пасхловому винту и не пошла вперед, да? И вот после этого уже тогда вы на дуге, которая у вас непрерывная, если она под клыком пущена, дали пружину между двойкой, например, и четверкой, и привязали двойку. но ну, тут как бы может смотреть анатомию, может... Царапать, может царапать. Тогда второй вариант, вы просто в четверочку вставили высокий крючок. А, высокий крючок четверку можно сделать, например, из дуги 175 а, на 175 ТМА, например. Да? А, и от подскового винта дали эту тягу к четверочке. Не обязательно очень высокий крючок. В конце концов, если винт у вас достаточно низко стоит, вы можете дать, конечно, тягу к обычному крючку на четверке. Но просто немножечко это будет все равно вот, вот так зубной отвращать. Это может вызвать, привести к наклону окруженной плоскости у вас. Поэтому здесь более безопасный сценарий – это к более высокому крючку тянуть. Самодельный высокий крючок, который вставлен в вертикальный паз, например, брекетом Damon Q, допустим, да, высотой, ну, хотя бы миллиметров шесть. И от подсколового винта тягу к четверочке переместить премаляры назад или весь группу назад. Вот. Но это так, конечно, сейчас коротко. Вот На самом деле ситуация с дистопией клыка, она нелегкая для дистолизации. То есть требует, конечно, такого более серьезного разбирательства. И здесь я ну, там, не за рекламу и хотел бы даже... Это в рамках семинара надо разбирать реально там со схемами, со всякими, с фотками и так далее. Значит, Еще как бы варианты дистолизации наклонной, как в посте недавно звучало, это... Ситуация, когда вы вращаете весь зубной ряд. Да? То есть, если это верхний зубной ряд, то вы вот так вот делаете. Да? То есть, если это нижний зубной ряд, нижний, то вот так. Да? Вот, когда вы вращаете весь зубной ряд, у вас идет наклонная дистализация. Да? Наклонная, Поэтому это легко. Да? ну как легко? Это легче, чем корпусно. Да? То есть, повторюсь, в посте, который был про два типа наклона и там как раз это но. Либо вы отдельно два маляра наклоняете, которые были, и ставите пятерку, либо у вас все зубы стоят на самом деле нормальным наклоном, но вы весь зубной ряд со всеми этими зубами вместе, весь зубной ряд ротируете вот так. И тогда у вас маляры в рамках костной ткани, в рамках челюсти наклоняются назад, а в рамках зубного ряда остаются как стояли, потому что весь Зубной ряд ротируется назад. Но вот такие ротации всего зубного ряда, что верхнего, что нижнего, можно делать, когда возможна экструзия резцов. Да? Потому что, еще раз, если например, вращаете сейчас, допустим, нижний зубной ряд, да, а так. У вас идет сейчас наклонная дистеризация. Но резцы должны иметь возможность экструзироваться. А если резцы не могут экструзироваться, то наклон зубного ряда как пойдет, вот такой? Если резцы не могут экструзироваться, потому что, например, прикус глубокий, и на них преждевременный контакт образуется. Да? Прикус глубокий, на них прямо контакт сразу преждевременно идет, то а, вы, конечно, можете разобщить, но просто это временная мера, потому что если у вас глубокий прикус, зачем вам вообще экструзия ресов? Да? Подумайте. Если у вас глубокий прикус, вам экструзия резцов не нужна обычно. Вот. Поэтому, если вы не хотите экструзии лицов или она не пойдет, то для того, чтобы зубной ряд повернулся, вот так, с дистеризацией наклонной, нужно, чтобы внедрились маляры. А внедрение маляров очень тяжело внизу происходит. Может вообще не пойти. По анатомическим причинам, например, корни уперлись в язычную вертикальную пластинку, например, да? и они не пойдут. Поэтому, если вы повнимательнее еще раз там посмотрите, в посте там рассказано про это, вот, это недавно был, вы, конечно, будете рассчитывать на наклонную дистеризацию маляров с ротацией всего зубного ряда при тенденции к открытому прикусу или при открытом прикусе, при высоком угле. Да, когда вам выгодна экструзия резцов и интрузия маляров. Но самая частая ошибка и проблема это когда пытаются дистализировать нижний зубной ряд, нижний зубной ряд, который не ходит, практически не ходит корпус назад, пытаются дистализировать весь целиком. Обычный тяг, это buckle shelf. Потому что это работает при вращении при глубоком прикусе. Вот это как бы частая проблема. То есть при глубоком прикусе если вы будете пытаться делать, особенно это подготовка к хирургии ортогнотической, например. Да? Или там, ну, например, там выдвижение челюсти, чтобы вперед позволить. Там, да? То есть обычно это подготовка к хирургии все-таки, да. Вот тогда могут быть проблемы. Поэтому план с подготовкой к хирургии при глубоком прикусе низком угле с дистолизацией низа для того, чтобы убрать протрузию, он на самом деле не очень-то предсказуемо может не получиться. Надо искать так, запасные сценарии какие-то, например, там сепарация или удаление нижнего резца, если там сильная протрузия, чтобы декомпенсировать. Или удаление премоляров внизу, да, но тогда вам надо удалять два премоляра наверху тоже. И если нижних восьмерок нет, да, и делать операцию хирургическую. Да? Поэтому, значит, смотрите, как бы, да, вот с дистеризацией, самая частая, еще раз, проблема, это попытка корпусной дистеризации внизу. То есть, когда на нормальной полнопазной дуге начинают тянуть а, задние зубы назад. И еще тоже есть некоторые непонимания. Некоторые считают, что если я поставлю дугу полнопазную, там 16-25 условно внизу, начну тянуть назад, то у меня как бы наклоном все пойдет. Ну, на сколько там? Ну, на, на, на, на пару градусов наклоняться маляр назад. Это чуть-чуть вам даст, но это не существенно. То есть любая существенная дистрилизация внизу, когда мы говорим про ситуации без дистопии пятерок, это ротация всего нижнего зубного ряда назад вот так вот. Да? Всего нижнего зубного ряда назад. А это еще раз повторюсь, возможно, при тенденции к открытому прикусу, при открытом прикусе. И вот э, при высоком угле. Но не надо рассчитывать на это при глубоком прикусе, низком угле, когда мышцы, когда прикус будет против вас. Okay? Э, на верхней, через та же история, то есть вверх, если вы хотите дисталь, дистализировать наклоном с ротацией верхнего зубного ряда, то это тоже тенденция к открытому прикусу э, с высоким углом. Вот. Если при, перекрытие глубокое, дисплее увеличено же, десневая улыбка, то это не метод выбора. Тогда нужно корпусно двигать зубы назад. Значит, если верхний зубной ряд, чтобы закончить этим вопросом, большой я анонсировал, извиняюсь, если верхний зубной ряд, вы не хотите вращать никуда, а хотите отодвинуть зубы назад корпусно, то это сложно. И я бы все-таки поначалу вот карьеры вам советовал бы не пытаться делать это за раз, то есть не пытаться весь зубной ряд корпусно переместить назад. Это очень трудно. Лучше, спокойнее, надежнее это делать по очереди, особенно, если это односторонняя ситуация. Потому что если у вас ситуация односторонняя, вы хотите с одной стороны только дистализировать зубы корпусно, с корнями вместе, то если вы даете прямую тягу, то у вас начнется с высокой вероятностью наклон, и у вас окклюзионная плоскость уедет. Да? Поэтому вы можете, например, допустим, безопаснее сценарий, который мы на семинаре разбираем по мини-винтам, то есть, допустим, вы тот же там подсколовой вин ставите, допустим, да, привязываете крючок на дуге верхней от винта или клык лигатурой, ставите пружину между пятым и шестым, никель-титановую, медиум на ширину брекета, и сначала отталкивайте два маляра назад. Если у вас при этом дуга 18-25 и выше, 19-25, то они, в общем, достаточно корпусно будут двигаться, потому что дуга контролирующая ангуляцию стоит, да, у вас. Они будут достаточно корпусно двигаться, вы отодвигаете эти маляры назад, если вы хотели их двигать корпусно, то есть у них нет мезиального наклона, да, они стоят нормально, то вы двигаете их корпусно назад этой пружиной, лигатура от винта держит переднюю группу, чтобы пружина не вызвала отдачу на протрузию фронта, да, отодвигаете эти маляры назад, но... Как только вы их перестанете толкать назад, они естественно попросятся вернуться. То есть они захотят вернуться вперед снова. Из-за того, что они захотят вернуться вперед, вы можете потерять то, что вы Поэтому как только вы отодвинули два маляра назад, пружиной, да, вы снимаете эту пружину и делаете торковый изгиб перед шестым. То есть торковым ключом ровно перед шестым вы делаете там градус в 45 изгиб торковый с обеих сторон зубного ряда вставляете дугу, и у вас получается дуга в шестерку уже дальше войти не может. Вы проверяете, что он не может войти в шестерку, потому что перед шестеркой на дуге ТМА или сталь 19-25 сделан торковый изгиб около 45 градусов. Этот изгиб не позволяет малярам пойти обратно вперед, вернуться вперед. Да? То есть он как стопор выступает, такой надежный стопор, который не расклеится, не, не соскочит, не соскользнет. Вот. И вот этот стопор держит маляры от того, чтобы они вернулись обратно. Да? Теперь вы начинаете двигать два премоляра назад да? два премоляра назад. Но это мы сейчас описываем еще раз ситуации, кто отстал, когда у вас там скучность например, в области резцов локализована и вы хотите все это получить детализации. или у вас там второй класс легкий, который вы хотите пару-тройку ну, пару миллиметров на но надо все зубы детализировать все. То есть не то, что у вас там есть дистопия какая-то, клыка или премоляра, да, вам надо все зубы дверить. Я сказал, что это безопаснее спокойнее по началу карьеры, если вам не нужно вращение зубного ряда, то есть у вас не тенденция к открытому, лучше делать по, по два зуба, особенность это односторонняя ретракция, односторонняя механика, чтобы не получить наклоны окклюзионной плоскости, да? Вот. А, на самом деле исключение всегда возможно, можно делать и сразу, но это надо хорошо разбираться в биомеханике понимать, что у вас выгодный наклон окклюзионной плоскости, что у вас выгодная экструзия, то есть, что все ротации, которые будут иметь дело при прямой механике, когда вы просто тянете под склоном гребня, что все эти ротации во всех трех плоскостях вам реально выгодны, да? но это надо понимать, то есть, всю эту биомеханику мы на семинаре там подробно обсуждаем, собственно, в основном этим и занимаемся, да? А, так вот, возвращаясь, как бы, вы два маляра отодвинули назад, поставили торковый изгиб перед шестым на дуге, чтобы они не вернулись. Дали теперь пружину медиум никель-титановую между клыком и четверкой, да? между клыком и четверкой, чтобы 4,5 толкнуть назад. При этом у вас сохраняется привязывание от подсклового винта к крючку на дуге или к клыку. И вы вот отодвинули 4,5 назад, да, отодвинули 4,5 над пружиной. Теперь, соответственно, вы взяли от мини-винта, привязали четверку, которая уже отодвинута назад вместе с пятеркой. От мини-винта привязали четверку с лигатурой, чтобы они не вернулись обратно вперед. Убрали торковый изгиб с дуги, который был перед шестым как стопор. Немножко полировали грани дуги в этом месте, убедили, что дуга в шестерку легко влезает, скользит хорошо в ней, что... Теперь, возможно, скользящая механика N-массы, потому что теперь у вас пришел черед оттаскивать, например, всю переднюю группу назад, да, если она у вас уже выровнена. Да. Если у вас там скучность впереди была и вы из-за этого, тогда окей, оттаскивайте клык и выравните телесцы. А если у вас там протрузия какая-то была, да, то есть вы хотите сейчас просто теперь наконец эту протрузию убрать или наконец там, не знаю, просто зубы корпуса назад убрать, но переднюю группу. Теперь вам эту переднюю группу нужно уже вместе с дубой, Н массу убрать назад. И тогда вы уже просто даете от мини-винта, того, который стоит, да, у вас там под скловой, тягу уже просто крючку на другие, как обычно при удалении, да, и собираете переднюю группу назад. То есть получилась такая как бы многоходовая комбинация, замороченная немножко, но более безопасная, да, и более предсказуемая. Два маляра назад, стопорный торковый изгиб, Два прималя назад пружиной, все это держит мини легатурой. убрали стопорный торговый изгиб, привязали четверку к металлической лигаторой к мини винту чтобы не вернулось, и от мини дали тягу в переднюю группу переместили назад, проверив, что дуга скользит в шестерку, хорошо входит, что торковый изгиб убранный, достаточно убранный, сглажен диском красненьким, да, чтобы, чтобы дуга хорошо скользила и могла войти в шестерку, в семерку, когда вы будете это закрывать. Окей? Это вот такая как бы надходовая. Но, ну, коллеги, я понимаю, что как бы так немножко это может быть, быстровато и как бы, в какой-то степени даже немножко сумбурно, потому что, как бы, ну, это в рамках эфира, да, то есть, честно, я не хочу из эфира превращать в семинар. Ну, то есть, вот у нас есть семинар, как бы, вот на эту тему. Вот, поэтому, смотрите, я так на пальцах объяснил, но кто уже как бы, как бы пробовал, может быть, больше из, из этих измышлений возьмет, кто совсем начинает, просто, может быть, какие-то мысли у вас возникнут. Вот, но не все так просто. То есть, любые тяги прямые дают ротации всего зубного ряда. Вот это надо понимать. Любая тяга от мини-винта к зубам напрямую передается на весь зубной ряд, он начинает вращаться. И это вызывает при односторонних особенно механиках иногда неприятный побочный эффект. Поэтому тут надо с пониманием биомеханики в такое вляпываться. Окей? Пожалуй, знаете, я бы на этом вот ответ на первый вопрос большой остановил, бы, потому что наверняка есть какие-то еще вопросы. Сейчас я, дайте мне там 20 секунд, я промотаю, найду, какие вопросы есть. Потому что пока я отвечал на первый, наверное, уже немало вопросов появилось. Тек и тек, тек и тек, сейчас, поехали. Здравствуйте, здравствуйте. Все здороваются, я здороваюсь, немножко поздновато, конечно, но лучше поздно, чем никогда. Так, Слышно, видно. Угу. Ищу первый вопрос, кроме того, который был вот в комментариях изначально, на который я ответил в так, так, так, так, так. Ищу. Так, так, вот там, да, так, так. Тут кто-то тут комплименты пишет. Спасибо большое, Ольга художник понятный да. Ну, художника обидеть каждый может. Ну, корябал там что-то на, на флипчарте, это насколько... Кто скажет, что это не зубы, пусть первый бросит меня камень. Ну, были похожи. Так, где делать разобщение, спрашивается у нас коллега, где делать разобщение, если мы и 6,7 в том случае, когда пациент мягкими тканями накусывает на винт. Да, то есть мы говорили, что если ретро винт вы ставите, и получается, что человек закрывает и мягкими тканями накусывать новин, на то, мол, где делать разобщение? Вопрос неплохой, наверное, подразумевается подоплека, что если мы разобщим на 6,7, которые мы собираемся дистолизировать сейчас, то это может в какой-то степени, наверное, помешать их дистолизации, потому что избыточная нагрузка на эти зубы, наверное, не самое лучшее, что нужно при движении этих зубов назад. Поэтому если угол низкий при этом у пациента, да, угол низкий, то есть пациент скорее с глубоким прикусом, да, которого мы сейчас описываем, и скорее со, со сниженной высотой лица, то вы можете поставить ему накусочные брекеты в боковом отделе, э, в переднем отделе, брекеты в переднем отделе, что, если он там сейчас накусывает, да, на минивинт. Вот. Э, это первый вариант. Второй вариант это, если все-таки вы не хотите увеличить высоту лица, то есть пациент с нормальным высотой лица, с нормальной глубиной прикуса, то в таком случае вы можете поставить, например, разобщение на примолярах. Ну, а если как бы хотите, там, и на накусочных впереди, и на премолярах. Вот, э, то есть, вот я бы так сказал, если вы дистерризируете только семерки, вы можете поставить пока разопьение на шестых, да. Ну, и, может быть, вы немножко можете головку винта поглубже поставить, чтобы не было этого накусывания, постараться вот так избежать этого, да, но, или, повторюсь, если там такая прямо сильная интерференция с мягкими тканями, то тогда в таком случае, может быть, вообще другую локализацию выбрать, например, непрямую опору, как я говорил так так ирина тут что-то по поводу училки шутит как бы ну, так так так вопросом на какой дуге начинать дистеризацию на верхней челюсти всего зубного ряда с подскаловым и на нижней челюсти так так так для интрузионного компонента Значит, с какой дуги на какой дуге начинать дистеризацию всего верхнего зубного ряда с подскуловым винтом, если идет низкая тяга, то есть тяга от винта, стоящего относительно низко, до крючка, стоящего относительно низко, то есть тяга, которая ниже центра сопротивления зубного ряда, то есть это тяга, которая ниже, чем 6-7 миллиметров, да, уже, ну, то есть обычные такие низкие тяги, которые идут там, к крючку обычного дуге, да, для интрузионного компонента на малярах. То есть здесь коллега как бы имеет в виду, что там вопрос заданного сознания биомеханики, то есть имеется в виду, что, вот Анастасия у нас, да, по-моему, вот, что если мы дадим тягу от подсколового винта к на дыге, низко-низко, да, то, вот то у нас верхний зубной ряд будет ротироваться вот таким образом. Вот таким образом, потому что мы весь этот сегмент, да, вот весь зубной ряд, мы его потянули ниже центра сопротивления, и у нас этот сегмент, он весь как бы, я вернулся, то есть, вот, вот у нас, да, вот тут у нас мы его потянули, и он как бы вот так вот повернулся. Да, то есть вот так повернулся. Маляры начали внедряться, резцы экструзироваться. На какой дуге это можно делать? Ну, давайте подумаем, на какой дуге это можно делать. Зубной ряд будет ротироваться весь целиком, со всей, со всей дугой. Тягу вы дадите, скорее всего, крючку на дуге, да? Вот, если вы тягу крючку на дуге дадите, то надо такая дуга, на которой крючок реально нормально зажать. Это обычно 18-25, вот. поэтому, например, начиная с 18-25. Если вы тягу даете просто к клыку, например, к брекету клыка, да, то в таком случае, если дуга будет меньше, чем 18-25, то, например, 14-25 клык может начать, ну, не может, он начнет наклоняться дистально, терять ангуляцию на дуге 14-25. Если вас это как бы не волнует, но ну, потому что клык, например, окей, там, вы не против некоторой потери в ангуляции, ну, в общем, можете на 14-25 даже начать, да. Но вот так вот я бы, честно, посоветовал, если прямо весь зубной ряд, чтобы его реально там, ну, как бы, провращать. обычно нужна сила все-таки не маленькая, там, 250-300 грамм, и чтобы не рисковать парадонтом отдельных зубов, как бы все-таки, да, ну, то есть, понятно, что там в большинстве случаев прокатит нормально. Я бы все-таки советовал за крючок на дуге тянуть. Да? Ну так безопаснее просто. А если на крючок на дуге, то это все-таки в реальной жизни 18-25. Ну 17-25. 17-18-25 я бы советовал на такой дуге начать вот всего зубного ряда наклонным способом. А, тот вопрос, который задала Анастасия. Так, подскажите, пожалуйста, курсы, семинары или искусства для того, чтобы ортодонтам научиться самостоятельно ставить мини-винты. Бу -бу -бу -бу -бу -бу. Ну, на семинаре я говорю, что такие семинары есть, конкретных я не говорю, потому что наш семинар по миниментам он для ортодонтов в плане самых сложных вещей. Вот часто спрашивают, что самое сложное с и многие начинающие доктора считают, что с миниментами самое сложное это их поставить. Поначалу, пока ты не умеешь стать, нет хирурга, для тебя это реально самое сложное. Как только ты научился ставить винты, они держатся, начинается самое интересное. Что, как только винты начинают работать, как только ты даешь неправильную биомеханику, то это отличное оружие начинает работать против тебя. У тебя начинаются какие-то раскрытия прикуса, какие-то там э, наклоны окклюзионной плоскости. Ты вроде тянул просто зубы назад, а у тебя почему-то, например, получилось там наклон окклюзионной плоскости. Да? Или ты просто вроде маляр вперед тянул, закрыть шестерку, а у тебя раскрылся прикус. Да? То есть тут как бы надо очень хорошо в биомеханике разбираться. Поэтому у нас семинар, конечно, про ордонтические нюансы при каждом из применений, какие биомеханические эффекты будут, как их избежать и так далее. Но вопрос был конкретно про техническую часть. Я бы, честно сказал, вот если, я бы советовал просто посмотреть интернет, это странно звучит, но в Ютубе, в, в интернете очень много, достаточно много видео по установке винтов, советов. На сайтах производителей есть видео, да? на сайтах производителей мини винтов, продавцов. Да? Есть видео по установке винтов, советы, Ютуб и так далее. И, в принципе, этого на 80% достаточно. Но если как бы доктор, там, ну и дальше пробовать просто. да. Но если доктор хочет именно какие-то офис курсы, честно, надо посмотреть в интернете. Вот, ну, как бы все наши доктора, кто ставит, они просто, ну, там, ну, вот, почитали, там, посмотрели, грубо говоря, да, и начали пробовать. Что, ну, как бы, ну, тут как бы важно понять, куда поставить, об этом мы говорим, конечно, на семинаре. А вот технически, но ну, достаточно много видео я искал. Поэтому, наверное, какие-то есть семинары, коллеги, просто я не знаю, но я поизучать интернет не буду придумывать сейчас. Да. У кого-то наверняка такие семинары есть, по-моему, у Ильяра Нурдинова что-то было на тему, надо уточнить у него, и, наверное, у Сергея Александровича Попова что-то было такое, ну, было раньше точно, не знаю, как сейчас, вот, именно технический момент установки мини-винтов, но также достаточно много информации в открытом доступе в интернете. Так, почему именно клык связать с винтом, а не четвертый зуб, к примеру? Вопрос касался ситуации, когда мы вот здесь вот... Сейчас. А, дальше еще раз вопрос поясню, а потом переключу на плюмчар. А, я показал когда не прямая опора, когда мы отталкиваем маляр назад, например, и не можем ретромалярно поставить вин, допустим, да, то мы можем поставить его, как говорил, там, между пятым и шестым или бакал шел. И наверху это то же самое, пятый, шестой, или под скуловой, и привязать к клыку, я сказал, да, и например, и тянуть, и толкать пружиной назад. Если вот я правильно понял вопрос. Типа, почему бы не к четверке привязать? Смотрите, давайте я сейчас переключусь и скажу. То есть вопрос был вот про эту ситуацию, да, вот у нас, например, здесь стоит винт, или он там может стоять по сколовы, бокал шерфы где-то здесь Почему я сказал, что кулыку приезжает? Ну, потому что мы стараемся как можно больше, как можно более горизонтально тягу Потому что если вы привяжете четверки, например, вот так, да, то это довольно вертикально Вертикальное привязывание не удерживает от горизонтального движения. То есть если у вас привязано вот так вот вертикально, то зуб может уйти вперед. На миллиметре, наверное, спокойно может уйти. Чем горизонтальнее у вас привязывание, чем параллельнее вот это привязывание к действию силы. потому что сила окружена действует вот так, толкаете зуб вперед. И чем параллельнее этому вектору будет привязывание, тем оно будет эффективнее. То есть только для этого. То есть мы всегда, когда привязываем. Сейчас я вернусь. Мы всегда, когда привязываем к мини-винту какие-то зубы, которые не хотим, чтобы двигались, мы должны обеспечить максимальную параллельность лигатуры, которая привязывает к мини-винту эти зубы, с линией действующей силы на них. То есть на зубы действует сила горизонтально, постарайтесь привязывать сделать максимально горизонтально, но не более 45 градусов хотя бы, да. Вы хотите удержать зуб от экструзии, например, привяжите их, конечно же, вертикально. Да? То, есть, то есть, естественно, от той, параллельно той линии действия силы, от которой вы хотите удержать зубы, чтобы они не двигались. Okay? То есть, это был ответ на вопрос, почему к луку, например, а не к четверке. Следующий вопрос. Как именно в плане диагностики понять, что мезиализировался боковой сегмент? Особенно если симметрично, параметры ТРГ или по моделям? Хороший вопрос, доктор. Значит, хороший вопрос, что мы говорили, что если вы собираетесь дистеризировать, там вначале я говорил, что вы должны понимать, что вам действительно это нужно. Да? Мы говорили, что, например, у человека там дистопирован клык, или там скучность какая-то, вы понимаете, что это связано именно с мизеризации боковых зубов, и поэтому вы их хотите оттянуть назад. Есть методы всякие, по типу там, по-моему, сосуни там, что такое вот. Есть разные методики определения, но если честно, мы не пользуемся. Не потому, что там прямо там лень, там, но просто я бы так сказал. Обычным методом исключения это определяется. Смотрите, например, если у человека дистопирован клык, да, вы без меня понимаете, или, например, там скучность в области рецов. Ну, давайте клык возьмем, это довольно частая ситуация, дистопированный клык. Вы отлично понимаете, что он может быть дистопирован, и ему может не хватать места, ну, как минимум, там по трем причинам самым частым. Да. Первое это ретрузия резцов. Если резцы ретрузивные, то клыку может не хватать места, да, потому что они заняли место. Если вы видите эту ретрузию, то вы понимаете, ага, ну здесь во многом из-за ретрузии. Вы можете прикинуть сколько, например, там 4 резца все ретрузированы, вы хотите визуально, например, по улыбке профиль, да, или по ТРГ, чему вы верите, там, например, там на 2-3 мм вперед переместить, это уже даст вам в зубном ряду 4-6 мм места. Ага, ничего себе! То есть вот вся, например, для клыка и допустим, да? Пусть, да. Вторая причина, понятно, что центр мог уехать сюда с уплощением, там, где клык дистопирован. Если вы видите, что центр сместился, вы без меня понимаете, что ага, это значит, вот с этим связан дефицит места для клыка. Да? Вторая группа причин – это сужение. То есть вы смотрите, блин, у зубной ряд реально узкие. Примоляры вот так смотрят внутрь, да. Примоляры все внутрь смотрят, их отклони, и четверки, и пятерки, то есть такое все узкое, да. То есть понятие, ну тут во многом дефицит места связан с расширением, с необходимостью расширения. А если у вас, ну, условно, верхние листы в, да, в нормальном наклоне, если у вас э, премоляры стоят достаточно прямо, то есть какого-то сужения нет, и при этом дистопия клыков, и, естественно, при этом вы что ожидаете увидеть в боковом модели? Ну, конечно, вы ожидаете при этом увидеть э, второй класс по малярам. То есть вот отсутствие ретрузии, отсутствие явного сужения, при этом дефицит места для клыка, например, или для премоляра, там для чего, да? И при этом второй класс по малярам не обязательно полный, но тенденция какая-либо. Да? То есть вот, вот особенности все бьется. Например, там, то есть, грубо говоря, клыку не хватает, там, не знаю, условно, 3 мм. Резцы в нормальном наклоне на вид, зубной ряд, ну так практически нормальной ширины. И при этом в боковых отделах бугорковые соотношения. Значит, ну, все в принципе совпадает. И, наверное, и большого смысла искать какие-то там прям более объективные методы я бы не стал. То есть, совпадает бугорку и 3,5 миллиметра маляра сместились вперед, вот столько места клыкам не хватает. Значит, их нужно на 3-3,5 дестеризировать или удалить пятерки, да? а, для того, чтобы поместить клыки. То есть, вот я бы вот такие медным исключением сказал. Вопрос хороший. Ну, там еще хорошее было уточнение у коллеги, особенно при симметричной ситуации. потому что Это подразумевает, что доктор как раз хорошо понимает, что если ситуация симметричная, то есть, например, клык дистопирован с одной стороны, то мы могли бы хотя бы посмотреть на верхний зубной ряд, да, и увидеть, что, например, маляры с одной стороны мезиальнее, чем с другой, ага, поэтому здесь дистопированный клык, тогда надо их дисторизировать да? а если симметрично, то, то есть, с обеих сторон, ну, значит, вы увидите зубо-альвеолярный второй класс на фоне нормальной скелетной конфигурации, то есть человек скелетно не второй, у него нормальный профиль, у него первый класс, у него нормальные показатели скелетной ПТРГ по а при этом по малярам у него второватый класс или второй там бугорковый. И при этом нет ретрузии и нету сужения. Ага, значит, скорее всего, основная проблема, из-за чего дефицит мест, это задние зубы вперед. Конечно, таких чистых типов... Ну, обычно не бывает. Конечно, обычно сочетание причин, но самый такой показательный признак, это, наверное, все-таки второй класс по малярам. Хотя, конечно, он может быть связан с нижними зубами, поэтому по сочетанию вот по сочетанию пазлов в этой истории вы делаете. Но если кто-то там любит, например, какие-то анализы, там, которые показывают мезиальное смещение, честно, мы не пользуемся. Потому что обычно понятно, что в медном исключении, вот такое сопоставлением всех параметров, что мы боковые сместились вперед. Так, так, так. так вопрос хороший. Можно рисовать обводящий изгиб, Татьяна. Все что рисовать. Ну смотрите, вот в раз у вас клык дистопирован, а вы первое, что пытаетесь, если вам нужно поставить непрерывную дугу с дистопированным клыком и не подключать его, то естественно человек ленив, это нормально. Первое, что вы пытаетесь, вы попытаетесь понять на модели хотя бы сначала. А если я просто дугу проведу на ну, клыком. Она влезет там в брейкет, она, например, чуть-чуть там с напряжением, но в принципе влезла, там, подровнялись, и вы можете перейти на прямоугольную дугу, которая пройдет прямо под клыком, без всякого изгиба. Тогда и велкам, так и сделайте. Да? А если, например, ну вот никак, да, клык мешает, тогда вам придется делать обводящий изгиб. Но чаще проще его сделать, смотря как клык расположен. Или вниз, то есть вот изгиб идет вот перед клыком, и вниз уходит, обвоит вот так, и дальше идет. Да? То есть ниже, снизу клык обходит. Или вестибулярно обходит. Но вестибулярно он больше натирает щек. Потом чаще это немножко вниз, вот так, обводящий изгиб. То есть от двойки пошел вниз, обошел клык, вернулся к четверке и пошел сюда. Ну, чаще вот так. Ну или прямо на напрямую попробуйте, вообще, если такое возможно. Так, тык, Все, здоровы, все хорошо. Значит, здравствуйте, отсутствует 25 пятый. Нужно мезиализировать 26 шестой, 27 седьмой, 28 восьмой куда лучше меню поставить можно на место отсутствующего 25 -го. итак вопрос у пациента отсутствует верхняя пятерка и доктор хочет помочь ему закрыть промежуток без имплантации хочет переместить 6 7 и 8 на место этой пятерки Значит, смотрите если ситуация односторонняя односторонняя, да, то есть вы собираетесь это делать с одной стороны очень важно, чтобы тяга была или не прямая опора, сейчас поясню поподробнее, или а, была на уровне центра сопротивления. Смотрите, если вы поставите винт, например, в области удаленного пятого, окей, например, медиально, ну дистально от четверки, да, там между четвертым и пятым, у вас пятерка отсутствует, вы в область удаленной пятерки действительно просто поставите винт, да, ближе к четверке. И дадите такую низкую горизонтальную тягу от винта к шестерке, или там к семерке, да, и эта тяга окажется ниже центра сопротивления, да? потому что центр здесь. Да? Центр 8-9 миллиметров от уровня брекетов обычно. Да? Ну, примерно середина корня премоляра, да, по простому. А вы дали винтик пониже, и тяга у вас просто идет к обычному крючку на шестерке или на семерке. Да? То есть тяга горизонтальная достаточно, нормально все окей с ней, но она ниже центра сопротивления этого, это центр зубного ряда. И вы тянете маляры вперед. Да? Тяга проходит, получается, ниже центра сопротивления, она идет вперед от мента. Значит, зубной ряд будет что делать? Есть, зубной ряд будет вращаться вот так. Да? вот так. То есть, это мы обычно показываем... Я извиняюсь, меня потеряли. <смех> Обычно на листочке это показывается. То есть верхний зубной ряд, да. А, у него центр сопротивления, да, где-то. Сейчас я центр сопротивления ему проткну. Но а, ну, ему не больно, это настоящий зубной ряд. Вот, значит, зубной ряд, да, и у вас получается вот этот, например, да, здесь. Вы поставили винт, да, он ниже центра сопротивления. Ну, здесь вот домысливаете, здесь маляры, вот они, у них корни тут, прям, ну, ну тут, вот, тут маляры, вот прям маляры, и вы вот винт поставили вот сюда, да, и начали тянуть вперед эту штуку. Если вы начнете тянуть это вперед, но у вас тяга идет ниже центра сопротивления, то у вас зубной ряд будет вот так делать, да, тяните вперед. Когда мы с вами там дистиллизировали ниже центра сопротивления, помните, дистиллизировали, назад тянули, у нас зубной ряд вот так делал. Внедрение маляров, экструзия лицо. Вот так делаем. А когда мы теперь поставили винт вот сюда и тянем маляр вперед, и это проходит ниже середины при маляров, то у нас зубное вот так делаем. То есть у нас получается, что здесь начинают подниматься резцы, прикус раскрываться начинает, а здесь маляры экструзируются и тоже прикус раскрывается. Но они экструзируются с одной стороны только, если вы с одной стороны мизиализируете. И из-за этого начинаются всякие такие вот потихонечку побочные эффекты. И проблема в том, что когда опыта с этим мало, ты, например, мизиализируешь 6-7-8 вперед да, на место пятерки. Нелегкое, кстати, дело. Да? У тебя, например, небольшой опыт с этим. И ты, конечно, все внимание сосредоточил на том, ну, как там расстояние, там меряешь его, как оно там улучшается, ну-ка, да, вроде двигаются. И так человек устроен его мозг, что вот когда он концентрируется на одном, естественно, пропускает другое. И кто там прямо сообразит сразу делать фотоулыбки там через раз хотя бы. Но вот если вы односторонней механикой, прямой, тянете ниже или выше центра сопротивления что-то, да? а это обычно ниже, то вам надо не просто смотреть на то, как закрывается у меня там пространство или нет, да? вам надо смотреть, а что у меня там происходит вообще вертикальными эффектами. Может и не хватить силы иногда, чтобы это повернулось, может хватить, надо просто мониторить это. То есть вы, например, через раз пациенту делаете фотоулыбки или фото с ретракторами, да? что, Сань, ну, ничего у меня там не наклоняется зубнорья, потому что это односторонняя ретракция, ну, механика, да. Вот. И, соответственно, Второй вопрос вы как бы, ну, можете там, не знаю, допустим, посмотреть по боковой фотографии, допустим, дизацлюзия, там что опа, на клыках, там на ресах, что-то. Явно перекрытие начало уменьшаться с одной стороны, да, то есть вот такие, или там пациент говорит, что -то здесь преждевременный контакт, говорит, начал раскрываться. То есть вот в этом плане нам смотреть внимательно не только за основным вверх. Поэтому я бы не советовал, конечно, ну, либо это можно делать, короче, такой вот тягой, как вы сказали, поставить винт там в область удаленного пятого и низкой горизонтальной тягой тянуть маляра. но надо тогда постоянно мониторить побочные эффекты. И это требует некоторой, ну, как-то просто внимательности, а внимательность такая приходит, ну, когда там базовый стресс нет. Поэтому, в принципе, если у вас достаточно с этим опытом, вы можете так мониторить, но как только начали замечать побочные эффекты, переходить на другой вариант. Другой вариант это убрать этот момент. То есть вы тогда должны тягу дать все-таки вот, а, через центр сопротивления. У вас здесь а, вин, тогда надо поставить повыше перед четверкой, за четверкой здесь, то есть у вас здесь пятерочка отсутствует, да, здесь четверка. Вы поставили винт примерно на высоте вот центра сопротивления, за четверкой, повыше. Но вам придется тогда к шестерке или к семерке, там, да, смотря, приклеить самодельный крючок из стали 19-25. Самодельный крючочек такой. Приклеить его, например, мизиально от брекета шестерки, от замка шестерки, на композит, ну и почти вот примерно до уровня центра сопротивления. Если преддверие пациента позволяет это сделать, проверить сначала. Вы приклеиваете такой высокий крючок к шестерке, винт ставите высоко и тянете примерно на уровень центра сопротивления. Тогда вертикальные эффекты у вас уходят. Понятно? То есть, тогда у вас просто вперед идет. Вперед. И тогда у вас не будет вот этих всяких историй как бы с наклоном к плоскости при одностороннем зельце. Но что у вас останется, подумайте. Если вы все равно же тянете напрямую, вы тянете к винту заднюю группу, тогда, если посмотрите вот отсюда, так, у вас потихонечку может вот такое произойти а, то есть вы тянете вперед но маляры они не так скользят хорошо как нам хотелось бы чтобы в наших мечтах зубной ряд и дуга это какая-то жесткая рельса который просто скользят зубы куда мы их тянем но по факту они заклиниваются об дугу заклиниваются потому что они пытаются повернуться наклониться и они начинают тянуть всю дугу с собой. Если вы долго мизеризируете, а вот то, что вы описали, например, мизеризация шестерки, семерки, и восьмерки, на место пятерки, это неплохая такая история. Это, это немало времени. И вы, скорее всего, как бы достаточно долго будете это делать. И можете, если силу значимую дать, у вас может начать вот так вот зубной ряд вот а так вращаться. Да? То есть тогда надо следить, чтобы на противоположной стороне не возникал перекрестный на сужение верха, а здесь не возникал перекрестный на расширение верха. Поэтому смотрите, к чему это все говорил, что в принципе, честно говоря, проще попытаться это делать не прямым способом. Потому что когда вы не прямым способом делаете, я имею в виду, допустим, вы поставили винт между, ну, вашей ситуации, которую вы описываете, вам придется поставить винт между двойкой и тройкой. Двойкой и тройкой. Там достаточно хорошее расстояние между корнями, там около 3-3,5 мм в среднем. Вы поставили винт между двойкой и тройкой наверху. Да, тут, конечно, выступания выступание, уже там проблема, поэтому винт придется вкручивать не очень глубоко, чтобы он торчал. Ну, заклеите потом, немножко человек помается здесь, конечно, с губой. Вот. Винт дальше от винта, который стоит, головку постарайтесь пониже поставить, винта между двойкой и тройкой, и между двойкой привязали к четверке. Четверке? Ну, давайте нарисуем это, да? прямая опора, сейчас я коллеги вернусь. То есть у нас ситуация, которую мы описали, у коллеги нету пятерки, у коллеги все есть, короче. Нету а, у пациента. Я надеюсь, посмотрим. Четверка, значит, да. Четверка. А, клык. Две а, Двойка. Ну, не похоже, давайте скажем, двойка. А, пятерки нету. Потерялась. Серка семерка. 6, 7, для тех, кто не понял мои множества. Пишу номера. другая. Вот, мы обсуждали, что до этого, что да, либо вы ставите высоко ткань, но это все равно не, не страхует вас от трансверзального эффекта, то есть вот такой эффект. Если вы тянете к винту вот сюда, да, сягу даете шестерку, то у вас весь зубной ряд потихонечку может тратироваться вот так. Здесь. если это долго происходит это может на самом деле вызвать проблему перекрестного здесь с этим тяжело бороться власть перекрестка поэтому я бы все-таки при односторонних мизеризации и дистализациях всегда старался бы действовать не прямой опорой то есть вы поставили вид вот сюда вот сюда да конечно вот то что сейчас нарисовал очень хорошо будет здесь крючок у вас очень хорошо выглядит на плоскостной картинке. Но, конечно, здесь есть клыковое выступание, вот это, да. Поэтому тут надо посмотреть борту или на модели. Вот можно ли так сделать, чтобы головка немножко побольше торчала винта и чтобы тяга вот это не лежала здесь на клыковом выступании. Да? Но здесь нет. Если сможете вот так привязать, вот так лучше всего. Потому что более горизонтальное привязывание. Вы, конечно, можете поставить винт и сюда вот. Но это будет довольно вертикально, понимаете? Вот в этом проблема. Да? А у вас пятерки. поэтому будут постараться вот так поставить и уже просто здесь вот дать э, от этого да? пружину на okay. Вот в таком случае, конечно, у вас э, зуб привязан, и у вас тяга идет между зубом и зубом. Но этот зуб просто мобилизован. Поэтому вот ротации всего вот так не будет зубного ряда. В этом плюс. Да? Так, это был ответ на вопрос с двадцать пятым. Сейчас, коллеги, мы много ли там у вас еще вопросов? Пока мое <coughs> еще горло говорит что-то еще пока. Стречка. Так, Соломия, приветствую. Есть ли особенности биомеханики дистеризации с интрузионным или экструзионным эффектом у пациентов с симптомами ДВНЧС? или лучше выбрать удаление, то есть с симптомами дисфункции. Не знаю с вами, не буду умничать. То есть, вот так сразу мне как-то сопоставить дистализацию с ВНЧС, с учетом того, что я не эксперт по ВНЧС, наверное, трудно. Я могу сейчас начать какие-то, конечно, домыслы излагать, но, наверное, домыслы вы сами можете без меня изложить. Поэтому я не обдумывал этот вопрос и научно не изучал его. Соответственно, пожалуй не буду тратить ваше время на ответ на него. «Подскажите, лечите ли вы пациентов с дентальными имплантатами?» Да, конечно. Значит, вопрос, лечим ли мы пациентов с дентальными имплантатами. Дентальные имплантаты могут быть, соответственно, или как вот желательные, или нежелательные, как беременность. То есть, смотрите, если это желательные дентальные имплантаты, которые вы сами запланировали, и установили в процессе лечения, то это понятно без меня, что это хорошая вещь, которую вы поставили специально, чтобы что-то делать. Ну, например, у вас там, не знаю, концевой дефект, там, ну ладно, концевой, не концевой пускай. Ну, пускай даже концевой, и там, знаю, вы хотите, например, переднюю группу назад убрать, там, да, например, а вам не на что сзади опереться. Там. Ну, конечно, ставите имплантат в области бокового груза зуба, да, ставите на него временную коронку после интеграции и начинаете тянуть к нему передние зубы да, как, это у вас такой большой помощник то есть много ситуаций, когда дентальный имплантат очень полезен да, в процессе лечения у нас были посты на эту тему тоже можно отмотать найти в блоге а вот если имплантант дентальный нежелательный то есть который до вас поставили ну бывает такие замесы да у нас как бы, бывает довольно плохое взаимодействие между смежными специалистами ну что говорить я а может пациент так как бы вот был поменял свое мнение То есть допустим бывает ситуация, что человек приходит на афтонатическое лечение у него там свеженько поставлены там пару имплантатов прикус у него совершенно неправильный но имплантаты уже вкручены куда-то да там и уже и теперь ты должен как бы исходить из того что есть вот это сложное лечение действительно потому что если план лечения вступает в диссонанс в установка имплантатов это трудно например у пациента протрузия вот была ситуация протрузия второй класс прямо вот, ну вот хлебом не корми да тут Удали два премаляра и двигай все назад. Прям вот хочется. И недавно вместо отсутствующего четвертого зуба наверху установлен донтальный имплантат. Жалко, что успели до нас его поставить. Потому что мы бы хотели воспользоваться этим местом с удовольствием, чтобы убрать эту протрузию и скучность назад. Но нет, там уже стоит дентальный план. Вот что ты будешь этим делать? Да? То есть тут начинаются всякие тогда уже компромиссы, которые вы обсуждаете с пациентом. Например, вы можете удалить с противоположной стороны, убрать протрузию частично со смещением центра в сторону. И сказать пациенту, знаете, мы этот имплантат удалять не будем, например. Да, но у вас вы центр смещен значительно. Плюс там сепарируем резцы, уменьшаем коронку, насколько это возможно, понимаете? То есть ну, вы можете там, от этого имплантата дистализировать задние зубы, поставить коронку немножко эксцентрично, чтобы уменьшить ее мезиальный край, увеличить дистальный, ну, то есть, это, это такие вот не начинаются всякие, да, то есть, вот, либо, ну, удалять дентальный имплантат, если совсем никак. Но обычно какие-то компромиссы можно допустить, то есть, вы объясняете, какие компромиссы будут допущены, соответственно, исходить, исходить из этого, потому что вы не можете двигать дентальный имплантат, и поэтому вынуждены вокруг него строить весь лечение. В таком случае, кстати, очень хорошо сетап инсигния или там лайнеры то есть какие-то технологии, которые делают через а, предварительное планирование виртуальное, когда вы смогли построить сетап и на этом сетапе, естественно, система не двигала вам зуб на импланте, то есть она вокруг него все выстроила, тогда понимаете, что это более-менее реалистичный сетап, да, вот как это будет, okay? Так, так, так. Ну давайте еще там несколько вопросов. Где лучше поставить минименты на в верхнем зубном ряду есть адентия 12-22, и нужно мезилизировать боковые сегменты для закрытия промежутков. Хороший вопрос, тоже непростой. Марина, а, значит, у пациента адентия верхних двоек, и вы хотите мезилизировать все боковые зубы вперед. Ну, это как бы похвально. Значит, смотрите, как бы, несколько способов существует. Первый способ который мы пока не применяли, но думаем о нем. Это вот, как показывают Бенедикт Вильямс, Марк Роза. Это через аппараты типа мезиослайдер то есть система Benefit, например. Да? То есть на небе в переднем отделе ставятся два мили и через техническую лабораторию заказывается аппарат Mesioslider. Ну такой страшный, конечно, товарищ, который, конечно, там выглядит довольно жестко, но вот через этот аппарат с опорой на передний участок неба Мезилизируются все задние зубы то есть вы понимаете без меня наверное что когда вы собираетесь все задние зубы мезилизировать на место двойек отсутствующих вам нужно чтобы мини винты не стояли на пути зубов да? чтобы на пути корней то есть вы не можете поставить межкорневые винты куда-то понимаете то что это будет ну не то не все они вам будут мешать зубам перемещаться поэтому это обычно какие-то участки вне корней это либо передний участок неба, но через специальные технические аппараты типа мезиуслайдер. Либо мы тестируем, я вот показывал на семинаре, но мы пока в процессе тестирования такую более простую механику. мини -винт в небо где-то в области четверки, но не между корней, а довольно вертикально, то есть, чтобы он не между корней стоял в небо. Рычаг такой, крючок на шестерку или на семерку верхнюю до уровня центра сопротивления по высоте и к этому рычагу тяга вперед с небной стороны. Да? То есть, мини стоит в небе, он не между корней, он не мешает и вы тянете прямо все вперед, но там, возможно, побочные эффекты разные. В целом это возможный вариант, надо отработать его. Мы как в принципе уже некоторые успехи есть в этом вопросе. Значит, более спокойный вариант, спокойный. То есть у вас те двоек. Сейчас покажу. Значит, спокойный, не самый быстрый, но более простой вариант. Смотрите, есть, сейчас покажу здесь. Значит, кто пропустил, о чем мы? Сейчас речь идет о том, что у верхний двой, значит у него есть единица, это хорошо. У него двойки нет, у него есть клык, четверка у него есть, пятерка у него есть, к сожалению, все это у него есть, а значит придется все это двигать вперед. Вот, соответственно, вот такая история. Соответственно, ну, обсудили, что это может быть или слайдер, то есть передней участки неба, специальный аппарат клют двигает, или это может быть винт вот здесь, здесь крючок такой тяга вперед все вместе но либо без приключений пока мало опыта если то лучше поэтапно двигаться то есть вы ставить пружину допустим э, ну допустим вот сюда эта пружина пускай будет медиум на ширину брекета как минимум медиум не киркестановая пружина ширину брекета она вам толкает эту группу вперед но конечно маляры пойдут назад идут назад. А вам этого не надо. Есть, соответственно, чтобы не рисковать, самые надежные, я пока надежный способы говорю, то есть, конечно, вы можете рискнуть. Следить за ними. Вдруг не пойдут. Потому что, например, может тут восьмерка есть, да? Не удаляется, Пускай держит это все. Но если, например, все-таки маляры попытаются пойти назад, а такое высоко вероятность, то у вас вот здесь стоит минерин, и он привязан к семерке. Меревит легатуры при этом семерки, маляра не инута. Вы толкаете пружину вот, все вперед, здесь легкие цепочки закругляете это все. Потому что если вы просто даете пружину, то вот эта группа влезет вперед, ну как бы там не небытие какой то не надо, только. вам надо закруглять. То есть цепочка идет к лыку, закругляет. Но тогда, если вы такую цепочку даете, даже легкую, она может вам резцы упластить, а вы этого не хотите. Потому что, например, если стоят нормально, мы хотим вот только вперед, вот это, тогда вам надо не дать этому пластицу. Для этого вы, например, возьмете и перед шестым вот здесь торг изгиб, да, вот здесь перед шестым, как ну стопор такой, потому что так, опа, тогда они не могут уйти назад, понятно? Но с той стороны то же самое. То есть они пытаются, цепочка, например, начинает клык, заворачивать сюда. Пружина толкает, цепочку заворачивает сюда, но резцы с другой вместе пытаются уйти назад вместе с дугой. Но торковый сгиб не дает дуге проскалют назад, и она не уходит. Она... Конечно, на маляры передают нагрузку, но маляры-то у нас к минимуму привязанные, они никуда не уйдут. Значит, вы дотолкали вот это все вперед. И после того, как вы это дотолкали, окей, пропустили, после того, как вы это дотолкали, вы перестанавливаете винт после этого сюда после мизиализации 3-4-5. После мизиализации 3-4-5 ставите винт сюда, да, у вас здесь уже раскрылась трена, вот это все пошло вперёд, и после уже подтягиваете маляры к этому винту. Okay? Ну, или можете поставить вот сюда, если сможете, там, да, и привязать, например, там, пятерку. И к пятерке тянуть сзади. вот такой вот несколько этапов процесс. Я из-за там кто-нибудь еще меня слушает. Наверное. Соответственно, как бы вы это, ну, сначала мизеризировали, потом потянули. Это как бы немножко дольше, но зато это предсказуемее, конечно. чем Ну и проще, не требует техника и так далее. Так, когда вы приедете семинаром, меня в Волгоград. Елена спрашивает, по-моему, если ничего не путаю. Хотя, бам-бам-бам-бам-бам. И с удовольствием приедем в Волгоград, надеюсь, что когда там в Волгограде хорошо, наверное, я думаю, в Волгограде хорошо в апреле, в мае, наверное, летом там жарко. Потом будем надеяться, что все эти ограничения отменят и мы с удовольствием приедем в Волгоград, если у вас соберется народ. Спасибо, да. Юлиана нашего промоутера, вот он. скажет, ну, серьезно, да, с удовольствием. А у меня же, картинка от звука. У всех так. То есть коллеги говорят, что отстает квартирка. От звука плохо. Надеюсь, не у всех. У меня тоже отстает. Нет, все нормально. Э, ничего же. Интернет проверял. Вроде был нормальный. Но всякое бывает. Это же... М -м -м. Да, вижу знакомые лица. Всем, всем, всем привет. Тяга от крючка на дуге оттягивает брекет. Тяга от крючка на дуге. Чем отличается от тяги от брекета? Тяга от крючка на дуге передает силу на всю дугу а дуга уже в свою очередь тянет все зубы вместе. Тяга прямо от брекета, тянет только один зуб, и он, конечно, при этом толкает сзади стоящие зубы, но первое усилие, первое давление, пока он не упрется в соседний зуб, оно все-таки приходится на периодонт одного зуба, поэтому, если большие тяги, то все-таки безопаснее давать их на крючки на другие. А так, в общем, не критично, главное передает. Так, так, бам бам бам бам Так, Коллега у нас, Ксения, Ксения спрашивает про не использование мини-винтов для внедрения верхних маляров. Блин, ну, большой вопрос, Ксения, большой. То есть, вы стараетесь поставить при внедрении шестерки-семерки винты между шестым и седьмым щечной и между шестым и седьмым необна. Но щечной, как бы иногда маленькое расстояние. Можете попробовать поставить подскуловый гребень щечно и между шестым и седьмым необна. И перекинуть тягу, приклеив балку с небной стороны, чтобы она не давила на десну. Но при этом надо постараться, конечно, чтобы, винт, чтобы балка приклеилась только после того, как вестибулярная дуга между замков уже выровняла зубы, чтобы они иначе не смогут двигаться. Да? И вот если очень по-простому, перекинув тягу где-то примерно 150 грамм на 2 маляра суммарно, вы внедряете 2 маляра. Я понимаю, что ответим очень коротко, но все-таки да, это действительно большой реальный вопрос, потому что там много нюансов. Ну и посмотрите, пожалуйста, если зубы наклонены куда-то, может быть сначала их с одной стороны надо только еще начать внедрять, чтобы выровнять поток, а потом не... с обеих сторон. То есть это при любом внедрении боковых зубов надо обратить внимание, какой у них наклон, упираются не упираются ли они в кортикалку где-то, да, чтобы сначала выровнять их в губчатую кость по инклинации, и потом с двух сторон уже начать внедрять, иначе они упрутся в одну и могут тормозить. Как исправить наклон окклюзионной плоскости, если это уже случилось? наклон окклюзионной плоскости, если он уже случился, исправляет двумя способами. Первый – это если вы хотите внедрить эту сторону. То есть, у вас наклонилась эквузненная плоскость. У вас все хорошо у пациента. Вот. Ну, еще неизвестно, у кого лучше. Вот. Значит, у вас наклонилась какая-то плоскость, вы хотите... Извиняюсь. Вот. Вы хотите внедрить эту сторону. Тогда мини-винты здесь. И внедрить, Щечно, небно и внедряете эту сторону. Или вы хотите экструзировать эту сторону. Тогда вот такой. Изгиб шпей-антишпеи. Вот такой. Экструзировать эту сторону. Очень кратко ответил. Итак, элементы для интрузии одной стороны или шпеи, антишпеи для экструзии противоположной стороны. Да? Это если уже произошел на клоункусной плоскости. Так, так, так, да. Все хорошо, понятно. Спасибо. Очень здорово. Так. Запись будет сохранена. Я постараюсь сохранить запись, обещаю, но надеюсь все сработает. Так, тяга Так, тяга напрямую, это вы имеете в виду, если винт стоит ретро Да, любая тяга напрямую, прямая опора, это прямая тяга, мы говорим, что где бы ни стоял винт, вы тянете от винта какую-то группу зубов или зубы, или все зубы, но прямо от винта. Непрямая тяга, мы имеем в виду, когда вы тянете один зуб к какому-то другому, но этот другой зуб привязан или прикреплен к мини винту, и тогда этот зуб не может двигаться. Прямая тяга имеет тенденцию вращать весь зубной ряд, непрямая опора такой тенденции обычно не имеет, okay? когда используются винты титановые, когда остальные. Титановые винты можно использовать везде, кроме, пожалуй, бокового отдела в области маляров нижней челюсти. Там очень плотная картикалка, и там лучше использовать более жесткий сплав стальной, потому что он за счет большей твердости, может, меньший торг требуется для введения винта. И это повышает вероятность э, э, надежности винта. То есть, чем... Если только превышает там, значимо там, 15-20 ньютонов на сантиметр при введении, то это может перегревать ткани и вызывать в итоге большие процент отторжения. Поэтому стальные винты рекомендованы в области самой плотной картикальной пластинки. Это боковой отдел щечной стороны нижней челюсти в области маляров. бакал шелф и между шестым и седьмым. В остальных местах разницы практически никакой нет, что титановые, что стальные. Okay? Десневая улыбка на мини-винтах. Ну, десневая улыбка на мини-винтах, если она по всей челюсти, десневая улыбка на, на всей челюсти, то вы стараетесь поставить, конечно, сначала там 4 винта, как Фрост показывает, но лучше по началу карьеры, карьеры э, исправителя десневых улыбок с мини-винтами, я имею в виду, да? лучше, наверное, все-таки смотреть и небные винты тоже, потому что у нас вот пока был опыт, что все-таки часто наклоняются маляры и перемоляры в щечную сторону даже с накладками и лучше иметь такие небные винты хотя бы прописанные в плане чтобы не извиняться потом а так в целом если очень слабенькая сила внедрять в боковых отделах ставить накладки на нижние маляры чтобы если небные начинают экструзироваться при внедрении щечных а небные отстают чтоб небные бугры кусали в накладке на малярах пациент делает упражнения, то в целом как бы да есть прецеденты есть прецеденты что получается внедрять только щечными винтами между двойкой и тройкой, например, между пятым и шестым. Между двойкой и тройкой. Между пятым. Можно вообще пойти дальше, поставить только между пятым и шестым, внедрять боковой отдел. Дневные бугры внедрять накладками. А от этого винта между пятым и шестым сделать такой интрузионный рычаг, который будет внедрять между двойкой и тройкой. То есть, наверное, теоретически вообще можно двумя винтами пойти, но что-то это как-то, наверное, бедные винты слишком много. Мне кажется, у них эмоциональный шок будет слишком много. Них. Поэтому лучше заплотировать 6 винтов при лечении десневой улыбки по всей челюсти за счет мини-винтов. Но пытаться можно и двумя, и четырьмя. Но запланировать лучше шесть. Ну и естественно мы сейчас говорим про десневую улыбку, которая реально требует внедрения всех зубов. Потому что если десневая улыбка связана, например, с гипермобильностью верхней губы, то есть у человека дисплей нормальный, по высоте, да, по величине дисплей нормальный. Э а улыбается, как говорится очень много, ну, сильно очень губа поднимается, то есть прямо видно, что гипермобильная губа. То есть сейчас мало времени так сказать, но если гипермобильность, это, конечно, ботулотоксин, или вообще ничего не делать. Но не надо внедрять все. Поэтому и дисплей избыточный, и улыбка десневая по всей челюсти, тогда можно повнедрять, окей, если пациент готов на в всякий случай 6 минутов предусмотреть. Так, все говорят, что приятно видеть и так далее. Спасибо. Коллеги, наверное, смотрите, вот я сейчас. Давайте так, вот до 8 часов я. Полтора часа суммарно у нас будет. Постановка мини-винтов в альвеолярном отростке ближе к верхушкам между корнями зубов или ближе к пришечной зоне между зубами. Эм, насколько высоко вы поставите винт эм, ближе к верхушкам, опекальнее или окклюзионнее, зависит от двух факторов. Первое. Расстояние между корнями. Чем опекальнее вы ставите винт, тем больше там расстояние между корнями. Правильно? Поэтому как бы, если расстояние между корнями маленькое, вы иногда вынуждены ставить винт более опекально, ближе к верхушкам, где больше расстояния, чтобы он туда влез. Вторая, как бы, вещь, это где вы хотите, чтобы была головка винта по биомеханике. Например, вам нужно вертикальный эффект создать какой-нибудь. Например, вы ставите винт между пятым и шестым, и хотите во время ретракции к дистрилизации еще и внедрить. Тогда вы, конечно, постараетесь поставить повыше винт, Правильно? А если вам нужно ровно горизонтально, поставите пониже. Но если у вас расстояние между корней маленькое, да, но головка нужна горизонтально, то вы постарайтесь вот так поставить под углом, винт сам идет вот так под углом, но головка оказывается низко, где вам надо, но само тело винта, оно оказывается повыше туда под углом, там 45 там, градусов вполне можно ставить, то есть вот от этого зависит основа. Да? Так, такой а стандартный? Протокол смена дуга у вас обычно имеется в наиболее распространенном случае. Ну, про все случаи не скажу, Ольга, но в основном, если взять какой-то среднестатистический как будто бы случай, то первая дуга это 0.13 или 0.14 в зависимости от скучности, вторая дуга это чаще всего или 0.18 иногда, или сразу прямоугольная в зависимости от ситуации. Первая прямоугольная это обычно 16.22 или 14.25 на верхнем зубном ряду, на нижнем чаще 16-22, чтобы было деликатней. Вторая прямоугольная 18-25 кунити вверх и низ, и потом ТМА 19-25, иногда нужна стали, если то после ТМА в случаях с удалением. Если считается со вторым классом, вторым подклассом, и вы хотите отработать быстрее торг верхних весов в случае их ретрузии, то вместо 18-25 кунити ставится 19-25 нити с экстра торком 20 градусов. Кратко. Спасибо за ваш труд и информацию, спасибо вам за понимание, что мы трудимся, да, спасибо, приятно. Слушай, я теорию сделал вывод, что нужно практиковаться, легко ставить, перестать и переживать, перед дорогой идущей, все такое. Ну, конечно, с винтами, когда вы работаете, надо быть готовым к отторжению, 15% вполне может быть отторжений. То есть, начиная работать с винтами, надо быть к тому, что они могут отторгаться, надо будет их перестанавливать, или там не туда поставил, получил типа эффект и понял биомеханику, переставил в другое место. Да, в любом деле непростому, а работа с мини не самая простая вещь, хотя и не самая сложная, ну, на какой-то период, конечно, учебы, естественно, естественно, это нормально. Вот, а какому сдубу давать тягу от мини между 15 и 16 для смещения центра вправо? Смотрите, смещение центра как бы мини-винтами прям так напрямую не лечится. Мы имеем в виду, что у вас центр смещен, вы можете дистализировать одну сторону, как мы обсуждали, лучше по там, Два зуба, еще два зуба, еще. И мизеризировать другую. Или только одну дистализировать. То есть мы не для смещения центра, да, прямо напрямую винтаем, а мы для дистализации можем его использовать. А Дистализацию, ну, как я объяснял, там 6-7 назад, 4-5 назад и так далее. Так, отрабатываю до 20 ровно. За запись постараюсь сохранить. У пациента отсутствует 47-й, куда лучше поставить винт для мизелизации 48-го? Между 4-м и 5 да. Потому что если у вас отсутствует семерка, на самом деле вы можете, если семерка нижняя отсутствует, а шестерка нижняя есть, вы можете вообще мини не ставить. Потому что если вы до 19-25 стали, ведете в восьмерку, начнете восьмерку мизелизировать, в опорной группе окажется нижняя шестерка. Но нижняя шестерка корпусно очень плохо уходит назад. Очень. Поэтому она хорошенько упрется и, скорее всего, вы опору не потеряете. Но бывает при свежем удалении, конечно, семерки, что шестерка таки немножко назад может быть. Поэтому либо легко усилить эластиками второго класса и тянуть, наблюдая. Либо все-таки, если как бы волнуетесь, например, эластик человек не хочет носить, а вы видите, что началась легкая потеря опоры, то есть все-таки маляр и шестерка уходит назад, Тогда самое простое поставить между пятым и четвертым, там достаточно обычное межкорневое расстояние, поставить между пятым и четвертым и винт привязать к семерке. Привяжите винт между пятым и четвертым к семерке и от семерки дайте тягу к восьмерке. Это будет безопаснее, у вас будет меньше всяких там потрясений по раскрытию прикуса от прямой тяги и ротации всего зубного ряда. Друзья, я думаю, что я не все вопросы успел ответить. Спасибо вам за такую активность в субботний вечер, между прочим, сегодня суббота, если я правильно понимаю, и вместо того, чтобы пить вино или там не знаю, общаться с близкими, вы умудрились в достаточно большом количестве слушать про мини-винты. А такая любовь к специальности, она очень приятна. Такая любовь к работе, такая любовь к Роданте, очень приятно. За вами точно будущее нашей специальности потому что только с таким интересом к своей работе можно добиваться хороших результатов. Поэтому я вас очень поддерживаю, поэтому-то я и полтора часа для вас говорил, потому что я ценю, когда людям не все равно, когда они стараются работать хорошо, когда они а, интересуются своим делом, потому что это повышает просто-напросто репутацию нашей замечательной специальности в глазах и пациентов, и смежных коллег. Спасибо, что учитесь даже в субботу вечером, слушайте эфиры, молодцы, очень приятно. Я всем желаю успехов в работе, ждем всех вас на семинарах по имени винтам моим. Я же должен рекламу сказать, вот, ближайший семинар будет в Санкт-Петербурге 12-13 декабря в небольшой группе, все обсудим спокойно. Непростая, интересная тема. Ждем в Петербурге, кто может, кто в состоянии, кто нет. Читайте в блоге много полезной реальной информации, но не рекламного, а во-первых, совершенно свойства. Там много клинических постов с очень подробными объяснениями. Всем спасибо большое за внимание. Всем хорошего субботнего вечера. Стабильных мини-винтов, надежной опоры в ордонтии по жизни и первого класса во всем. Всем пока и счастливо!